Я, я же та тёлочка из холостяка. Блин, ты палишь меня. <свист> ты ж дурак что ли? Это её фотки, у неё галочка. Он ты что? Собака тебя в это ужасно, какое ты ужасное Всем привет, как вы уже поняли Сейчас мы с Розалией займемся тем, что мы поменяемся тиндерами И будем лишать друг друга секса а? на ближайшие 12 лет Ну, конфликт нашей другие в том, что мы хотим замутить друг с другом Поэтому нужно как бы почистить всех конкурентов Всех возможных конкурентов во всем Киеве В общем, принцип простой Мы меняемся тиндерами и уничтожаем репутацию в глазах противоположного пола Вот и все Меня зовут Рома Гений, это Розали. Сейчас будет гениально. Погнали! Итак, ну давай для начала посмотрим на твой профиль, как он выглядит. Он буквально только что создан и уже верифицирован, на всякий случай. Потому что, если кто не знает, разли финалистка холостяка украинского. Украинского это важное замечание. Да, Тимати, мы не доехали, так вот. Я считаю прекрасно. Люди не будут ожидать подвоха. Все супер. Верифицированный аккаунт. Что у тебя написано в подписи? В подписи у тебя ничего не написано? Нет. Прикольно было бы немножко, знаешь, написать что-то, что вызывало бы у чуваков смешанное чувство. Напишу: опиши меня песней Меладзе. Это классика, понимаешь? Да, но это, к сожалению, будет привлекать хороших чуваков. Хороших? Короче, ну конечно. Да, у тебя есть как бы золотые альбомы просто Меладзе. У меня? Ну вот видишь пластинка, за ней все остальные Меладзе. Там <laughs> пластинка Мьюз и все остальные милазы Сто процентов. Ладно, хорошо, давай посмотрим мой аккаунт. Да. Он, кстати, поменялся с тех пор, как я его в последний раз показывал в видосах, поэтому... Наконец-то тебе попался нормальный мужик. Ну то я видела. что ты поменялся. <laughs> Сколько месяцев, ну собаку я не видела. Если была бы собака, я бы сразу свапнула. так пришлось, конечно, подумать. Я часто заставляю девушек Думать. Неплохо. Угу. Так, администратор фонтанов. Чикалы фристал. Почему нормальная музыка? Подожди, подожди, подожди, подожди. Нет, нет, тебе сейчас не нужно портить мой аккаунт, потому что, как бы я же говорю, у нас не то чтобы много шансов на моменте свайпинга, понимаешь? То есть свайпы это и то такая ценность, которую нужно заслужить. Да девочкам нравится русская музыка. что ты начинаешь? Например, хавали-навали. О, я знаю, подожди. Делай романтик. О, комета. Все. ты то у нас все исполнитель. Джонни бой. Я надеюсь, Джонни Кейдж. Надеюсь. Что, при, приступим к лайканию Тишон? Да, давай. Так, Женя, что это значит? А она уже нас вподобала? Она так? нас уже вподобала, да, совершенно верно. Так, Женя очень серьезная женщина. Остатка. Можно написать, классная родинка под губой. Так, что у тебя? Под губой. Она пишет на сваи. Окей. Okay. Мы часто кидаем, снюш. <смех> на что похоже? <смех> на что похоже? <смех> Давай, жги. <смех> на что похоже? На повод. На повод чего? Может, напиши? <смех> Я на ощупь лучше пойму. <смех> <смех> Нет, это хорошо. Так не записать. Так. На повод не задавайте лишних вопросов. <смех> <смех> <смех> О, вот этот чувак супер лайк тебе поставил. Вы получили супер сообщение. <смех> Привет, отлично выглядишь. Влад, спасибо. У тебя корова <смех> на застав. Это лось, но хорошая попытка Хорошо, пишем Ты заплатил за то, чтобы отправить мне сообщение А мог бы заплатить за туфли О, блин, мне нужны туфли Молодец, Рома Может, у меня сегодня будут туфли Секса я тебя лишу, но туфли меня За сегодняшний выпуск Окей, go форвард Ой, у нее собака есть По-моему, я знаю эту девочку, нет? Сам из банки, она это выкладывает прям в профиль у тебя красивый нос. У меня красивый нос, значит, да? У меня о у меня красивый нос своему сведению! А что еще? А что еще? Что на витрине, то в магазине Так нет, подожди, что еще? А сама как думаешь? Итак, Максим, значит, чувства юмора нет вообще. Отлично. Мне кажется, это хорошая ночь. На конкурсе двойников Уилла Смита занял почетное 83 место. Почему? А, ну чем-то похож на него на мой взгляд. Захожу редко, инстаграма нет. Фута члены не отправляют, деньги на карту то. Та ну. Да ни не... члена, ни, ни фото Но мы его, тем не менее, лайкнули и получили матч. О, отлично Хорошо Я знаешь, что напишу? Но я Уилла Смита больше похож Ой, я не буду использовать эту темную зону шуток Нет, развели ни в коем А что ты взяла, что я по расовой принадлежности имею А ты, ты про мне... на, на, на твою феноменальную артистичность О, благодарю Так, девочки, мальчики Кристина, весы, ой, рыбы по гороскопу Очень любят, когда развиваются волосы Отлично, нас это устраивает. Может, она что? режиссер э, рекламы. Режиссер рекламы Велофлекс. Флекс тут ключевое слово. Ты рекламируешь что-то? Прочитай это вслух сюда. Ты рекламируешь что-то? <связина> <связина> да, нет. Сейчас мы делаем ей пару комплиментов. Да, конечно. Надо, надо зацепить. <связина> У тебя роскошные волосы. Чем они пахнут? О, нет, нет, нет, они пахнут лугами. Они пахнут лугами? На самом деле это стрёмно, когда мужик тебе вторым сообщением пишет, чем пахнут твои волосы, нет? Лугами. Еще и таким словом странным. Они пахнут лугами. И она еще после этого пишет, что я нормальный мужик, нет, а, дорогая, ладно. ты заблуждаешься. О так, да, детка, нормальный не найдешь, уж поверь. поверь. Искал, искал. <связать> Это смешно. Да, так мне получается повезло. Конечно. Недавно моей чё? подруге ее тип первым сообщением пригласил в лес. Тип в Тиндере. Я с удовольствием <связать> проведу тебе экскурсию по лесу. <связать> Ты смеешься, что? Give me excuse why you the app. Ну, oh, боже, самый банальный вопрос. Но он явно не знает английского. <laughs> он он, он вообще-то grown in <laughs> USA. Тупые вопроса нет ни в Украине, <laughs>, ни в США. Нормально? Так, что? А, блядь, а, вопроса! <laughs> Ой. Хотела оскорбить, не вышла. Вопрос, говорю, тупой. В описании. Я аж лайкнула, чтобы <laughs> тебе <laughs> набрать. <laughs> Ахаха, -ха, ну напихай, только по факту, Объясни. объяснись. За базар отвечу. Я пишу, представь себе окно кафешки, которое ты смотришь. Там проходит 10 собак с интервалом две 2 минуты. Так вот, каждая спрашивает, почему я установила тиндер. Если бы ты чутка лучше знал английский Give me excuses why you don't love the app Реально, я не знаю, что это означает да, -чу -чу Так, так хорошо, написал, мне кажется. Позделай мне одолжение Так, так. Давай тогда переведешь и поймешь, что я имел в виду. Напиши еще раз. Минутку. Я пишу. Блин, лень. Переведи Если уже совсем не можешь, что говорить, так и быть объясню. Спасибо, мой лорд. Очень любезен. Ты сама сказала, что каждая собака спрашивает, зачем тиндер стоила так. Я со стороны мужского пола заметил, что каждая четвертая сука пишет в описании оправдание, для чего ей... Нужен Тиндер. А что у него написано? Кто он там по профессии? Это не важно. Он по профессии представитель мужского рода. Еще и сука. Боже мой. Да, это так мерзко. Так вот. excuses why I don't the app переводится когда Дай мне свои оправдания, зачем ты скачала Тиндер. Ну так. Ну так. И стоит заметить к тому же, что я вкладывал туда ироничный подтекст. настолько тонко ироничный, что мы не распознали. Мне просто не хочется его перебивать. Я так и напишу. Пиши, пиши. Не отвлекаю. Но это не значит, что мне интересно конкретно, зачем тебе Тиндер. Боже, написать одну фразу, чтобы потом нужно было вот это все объяснение. Чувак, ты реально усложняешь жизнь. Просто Степ с тех, кто оправдывается, по каким благим намерениям он его скачал. Ладно, уговорил. Скажу, ради грин карты. Ты доволен? Доволен или нет, мне плевать. Я тебя не спрашивал лично, зачем ты его скачал. <смех> У чувака бомбанула жепа. Я не рассчитываю слышать ответ на моё био. Еще поводы, почему ты меня свайпнула, были или только этот? Знаешь, я просто понимаю природу этого вопроса. Знаешь, какая? Типа, в целом, ну, во-первых, ему, естественно, понравилось, как ты общаешься. Это метафора с собаками, понимаешь? Ну и, в, в принципе, ты, ну, как бы, баба, да, интересная? Но ты, как бы, фонишь на него. И он такой, Это выглядит... он как уж на сковороде. О, он такой, не знает, как ему реагировать на эту ситуацию. Так, еще поводы, почему ты меня свайпнула, были или только этот? Люблю, когда меня оскорбляют. Посмотри, что он факи тычет. А, кстати. Да, спасибо, что напомнил. За последнюю фотку тебе вот. Myth> Xing Palm話> School> просто прикол в том, что он клюнул на тебя. И ты можешь с ним играться, как хочешь, понимаешь? А ему нравится твоя шутка? Конечно, конечно. Я просто хочу добить этот дебилизм. Fuck бич. bitch. Соси, И Еще много восклицательных знаков. Ты в этой переписке такая неадеквая. от слова две ошибки. Ты своим незнанием английском позоришь предков. О, пошли расовые шутки, оскорбления. Ну, я вынужден пропустить все шутки про темную кожу сейчас. Потому что я не имею права этого шутить. Я пишу: мой предок Клеопатра. И ее язык я знаю прекрасно. Любуйся. Ha <laughs> ha Главное, что в конце ты его послал ладу, куда ему стоит пойти. О, бля, очень смешно. Ребята, я думаю, что вы уже можете поставить этому ролику лайк. Согласитесь, он уже этого заслуживает. Ну и как вы понимаете, в конце самое интересное. Естественно, я вас прошу не забыть повернуть телефон и сделать красную кнопочку подписки серой. Также напоминаю, что у меня есть iPhone, где куча альтернативного контента, который я не выставляю здесь. Есть бесплатный, а есть платный для тех, кто хочет поддержать меня, чтобы я смог выпускать больше клевых видосов, за что вам огромное спасибо. Кстати есть большая часть с Максимом про подчинение. Мы решили ее не вставлять, поэтому ее можно будет найти бесплатно на моем пайфон по ссылке в описании. Конечно же, напоминаю вам, что у нас в комментариях происходит клевая движуха. Я через время после того, как выпускаю каждый свой ролик, случайным, рандомным образом выбираю один комментарий и посвящаю автору этого комментария фрист. Фристайл да, трек Потому что Милена Багаева Поэтому чем больше комментариев ты напишешь, тем больше шансов Что у тебя будет фристайл трек Собственно, все, больше не отвлекаю Так, что там, что там Так, что? уже лучше О, уже лучше, это как бы реабилитировался Смотри, мы подбросили да. наш теннисный мячик Бей Так, я пишу, я мастер улучшений Она пишет, интересно профессия Как она выглядит, я хочу понимать, что я теряю А, это девочка с сережкой, логично Девочка с сережкой Так, надо за что-то зацепиться да? мы Будем делать вид, как будто мы ее Знаю. Стой, подожди. Интереснее твоя. Помнишь, я, ты, Вадик. Так, я открыла кафе своей и теперь там работе. Свое, типа. Блин, это не девочка. Ты ее знаешь? Ты ее знаешь? Блин, не гони, этого не может быть. Это ее кафе в моем ЖК. Я каждое утро у нее пью кофе. Боже, как неудобно, блин. Да нормально, продолжай. Давай, давай, давай, давай, давай. Сейчас еще интереснее стало. Ну у нее сейчас длиннее волосы. И сережку она сняла. Короче, тут такая ситуация, мы только что выяснили. Одна из девушек, с которой переписывается Розали от моего имени, работает. У нее собственное кафе во дворе, в котором живет Розали. Ладно, хорошо. Э, тут, тем не менее, нам ответил Максим. Бля, так о, много, май. так много. Почему они так много чего? Чуваки, пишут? не задумайте так делать. Два запрета. Смайлики. Много буков. Давай, же почитаем, что Максим нам написал. Четыре танца с ней танцуют о, демоны. О, он выполнил нашу просьбу. Четыре танца с ней танцуют демоны. Так, хорошо. Ты бесспорно выиграла по скрипту. Да и, в принципе, в любом конкурсе я бы тебе с удовольствием проиграл или сдался. Пахнет подчинением. Доминантом. Просто приказывай. Зали его потом, чтобы он меня не нашел. Смотри, я просто, типа, я пишу а, максимально. А, типа шутит, типа шутит. Посмотри, сука, текста накатал, не Пошел он нахер со этими шутками. Нам не до шуток. Так, оу, у меня красивый нос А что еще? А сама как думаешь? Инстаграм о -о -о! Давай, повышай ставки Хватит носу ковыряться Мелко плаваешь, рыбка Интересно, а девчонки ведутся на оскорбление? Я просто такие идеологии сам Сука, мелко плаваешь, рыбка Кажется, тебя вычислили, Роман Чего? Ютьюб же точно Помнишь, я сказал, что я ее знаю? Наверное, я просто видел ее инстаграм Я же смотрю, кто меня лайкает Only serious thing Dreams come true о о Вот видишь, твоя Мечта сбылась. Я здесь, чтобы дарить тебе самое бесценное. Ой, oh, она сразу отвечает нам Freestyle Trick Barman! Рэп, странно, что не написала Надо как-то сделать вид, как будто Ты сейчас, ну, на серьезных щах Делай, Это твоя так, работа Нет, сегодня я отдыхаю Хотел позвать тебя на кофе с баранками, но ты не настроена Да-да, что да-да Твое дело, напиши <с>... Нет, ну блин, мне надо вывести ее На то по нам бы не поверила ну, Это обман в интернете Пишет чувак, не видел ее лично, но читал, что она Была очень красивой девушкой Охотно верю, что ты не предок Ой, Он... ее Посмотри, мы его оскорбили, а он... Лежит жопу. Он просто такой, верю, охотно, что ты ее предок, ты ж дурак, что ли? И Благодаря характер. тебе я раз, разгадалась мужские секреты. Мужской секрет очень прост, ну типа мужики все ватные, когда они общаются с девочками, они типа очень сильно боятся. Вы любите оскорбления? когда на вас <с наезжает. Не, ну в меру, на самом деле в меру, потому что если на меня малых и бочку, ты знаешь, какая опрошена сучка? Ого. Посмотри, мы на него накатили целую фуру бочек. И он еще что-то пишет. Я, я напишу, когда будешь в Киеве. Смотри, смотри, пишет этот чувак. Смотри, как ты себя ведешь, что даже и хочется сделать комплимент, но четко. что то типа, наверное, идет не так. Задумайся. Задумайся, Ромочка. Он еще что-то пишет. Он наваливает. Я смотрю, помимо моего би, био появился интерес к общению. Час, Мой ТГ. Жду тебя там. Напиши, я не подчиняюсь. Подчиниться тебе и написать это или... Я тоже не подчиняюсь. Сегодня не <класс> Ладно, хорошо, это хороший вариант. Нет, настоящий. Я вас приму. Заметь, заметь, я мужчина, который умеет соглашаться и принимать твою правоту. Ты нагрелась? Разгалочка. Все. Сори, не подчиняюсь. Комплексы, тебя это унижает как-то. Давай я тебя добавлю, если такая проблема. Если хочешь, конечно. <класс> хочу! Ты только что показался независимым и сразу сбросился. Ну нельзя так. Просто забудь про это, еще чуть пообщайся. Она потом тебя сама добавит. Я дам тебе время остыть. И у чувака, чтобы вы понимали, вот после этой фразы сейчас в голове просто вторая мировая происходит. Одни идут такие типа, продолжай писать, пошути смешно, будь жестким, нет, будь ласковым. Она уже куча аргументов за, куча против. После этой фотки, конечно, он не может оставить меня в покое просто так, на середину июня, чтобы оббязать. Он ещё же напишет, а что с тобой будет? Ну давай, хотя я спокоен. Ну пусть будет по твоему, странную игру ты ведешь, но я поиграю. Я не знаю, можно ли будет доставлять видос, но мне кажется, что он буквально прямо сейчас. Блин, это отвратительно! Ну, слушай, ты же не участвуешь. Вот именно. Я спросила, твоя собака? Ну, тут как бы понятно, что это не ее собака. Она нам реально типа отвечает на серьезных чах. Дворняга на набережной в Тбилиси решила сопровождать меня. Подозреваю, дело было в хачапуре, которая лежала в сумке. О, вообще чего пишу. Где брала кроссовки с той фотки? Моей девушки понравились. Еще можешь написать, будь я собакой, я за ними бы тоже увязался, <с <с <с за такими кроссами. Думаю, собака тоже увязалась из-за них. Может, может, она мне так и не призналась. Слушай, Рома, ты понимаешь, что настолько привлекательно, что ей даже наплевать в отношениях ты или нет, ну как бы лишь бы добраться дослать. Сладенького... Ты это так к сведению прими, пожалуйста. Я еще одну галочку поставила. Там уже должен идти список с твоими преимуществами. Так, это Стэн Смитой работала когда-то в Адидасе, за 400 гривен оторвала. У тебя на фото твоя собака или твоя девушка? Я хочу ей задать логичный вопрос, не смущает ли ее твоя девушка, но ладно. Может предложим ей четверничок? Собак? Давай хотя бы чувство собак мы сегодня не Ты кормила собаку Хачапури? Ты? Не заботишься о животных. Напиши, что это не собака моей девушки, это собака ее парня. Это не собака девушки, это собака. Она не думала, что сыр это зло. Все было сделано исключительно с благими намерениями. Она зачем она вообще отвечает на эти сообщения? Ты к ней докапываешься на ровном месте. Ты покормила собаку, путь Только не это. Так, ладно. Хочешь в гости к собаке, разумеется. Меня так, друзья, называют собаки. Это до 23.00 залиц. А она уже свободна. Собака тебя в А я подскочу по свободе. Я думала, все приличные собаки сначала знакомятся на улице. Ты не знаешь, что писать. Мы оба знаем. Моя неприличная могу привязать возле стрепухи на, на березниках. Стр Встретим тебя с работы. Б... О, это ужасно! Какое-то ужасное. О. Ты говорил пожестче. Да, ты права. Помощай. Давай, все, давай, все, рубим все. всех остальных. Прям рубим всех остальных. Следующий чувак у нас у есть. Нас... Ю. Некий Ю, которому не, неизвестно сколько лет он решил этого не указывать. Вот так вот он выглядит. Я пишу ему шоу. Он пишет: И тебе привет, еду на ВДНХ, а ты. Встретимся. Ого, ты резкий. Как поле Времени Не теряешь. Конечно. <смех> я по твоим инструкциям действую. Сразу предлагаю Sorry. встречу. О, давай, напиши свой телеграм и летел. Сори, я только тут. Ну и когда мы встретимся, я планирую с тобой общаться тоже через Тиндер. <смех> <смех> Потому что так написано в правилах безопасности. <смех> Сам понимаешь. Я надеюсь, у тебя есть? Маска. Я не хочу сказать, что люди, которые пекутся о наличии маски, параноики, но. Мне кажется, это немножко как бы прибавило определенного а, мазка такого. Так. Родион. Интересно, и с головой все в порядке: ни детей, ни долгов. А шо в этом интересного? Вообще, скукота сейчас, в смысле без долгов. Просто интересно попить кофе. Всегда было интересно. А, это я понял, разные конструкции. Что у женщин что? на уме? Состояние а, разобраться с... всегда спеем. Типа, что в голове интересно, а шо в пик. Сами разберемся. Понимаешь, типа в чем шутка? В идеале конечно влюбиться но если бы это было так просто один километр где-то в центре Можно ну, нужно подложить докопаться до него нужно написать подъезжай привет конечно привет. куда и я... зачем ну так ты же влюбляться собирался алло через час пиши адрес да. Я напишу. Через час я уже буду греться в чужом сердечке. Чик. А он пишет. Ну не всем же греться в моем. Типа у него много телок. Я напишу. А. Типа у тебя много телок. Я понял. Напишу. Ну девочки так пишут, я понял. Не поняла, а понял. Хорошо, кто на еще остался? Отлично, когда идем. Она мне против сходить в лес с незнакомым мужиком. О чем она думает? Ты умеешь драться? Там будет опасно. Я один не справлюсь. Если она после этого не солится, я не знаю, что с ней. Не умею, но ты можешь быть спокоен. Если что, я буду тебя защищать. У нее сколько лет не было секса, Подожди, а напиши, а от тебя меня кто защитит? Нет, подожди, хочу такой подкат. Я хочу посмотреть, работает ли это реально. Так, если бы я был избирателем, я бы отдал тебе свой голос. Ну и шо такое? Подожди, ты видишь, надо, ну согласна на все. Надо потихонечку. Какой кредит доверия, боюсь не оправдать ожидания. А место менее опасного, чем лес, нет? Поверь, там, там безопаснее, чем в моей квартире. Только моя хата. Но мы еще настолько близки твоего кредита не хватит я не хочу в лес мы можем поймать там белку короче ю которого мы написали, что мы будем с ним общаться только через тиндер, пишет не а а что там в маске он подумал, это корокки-клуб или что? Может, я чего-то не знаю, Объясни, чем такая конспирология. Я пишу, ну, <режит> в смысле. <режит> ну, шо в смысле, алло? Алло, <свят> да, реально, алло. Я, я же та тёлочка из холостяка. Блин, ты палишь меня <свят> прямо серьезно. Приём. <свят> Какая то Я не смотрю холостяк. Да, но вся страна смотрит. Я победительница. Третьего я... сезона. <свят> <свят> я не имею права гулять с другими мужиками. Особенно бесплатно. Ты подтвердишь все слухи про эскур, ты понимаешь? Это ее фотки, у нее галочка. Ю пишет, ясно. Я пишу. У тебя нет денег? то что ясно? 2000 гривен. Что? Ты так мелко меня оцениваешь? Ну, это прогулка. Ром. Это раз, а два это шутка. Нет, понимаешь, если я напишу ему бесценно, он поймет, что не потянет и сольется. Он и так не потянет. Согласен. А, он спросил, что тысячи. Мы, кстати, в принципе, можем сейчас кардинально сменить цену. Поменяв валюту, так сказать. Я пишу. Прогулка. Можно за ручку, но через перчатку. Без перчатки. 20. Нет, подвесим. 20. Ахахаха. Топ. Вдохновляет. Я пишу. Вдохновляет потратить 200. Вдохновляет посмотреть кто разводит. Ну, 20 вышел последний выпуск. Посмотри. Пишет. И что дальше? Все, пожалуйста. Пусть отдыхает. Юрий, я тебя прошу. Я жду на ВДН. Напишите. Я сейчас буду удалить диалог. Блин, это будет жестко. Это будет очень жестко. Да, да, да. Скоро вернусь и напишу. Удалить диалог. Но он правда не прочитал концовку, ну ладно Я думаю, что прочитал Так, нам ответила Которой мы отправили собой. <с> Пишет, ясно Видимо, мне сначала показалось, что у тебя вроде ничего с чувством юмора Хорошего вечера Малая, это у тебя плохо с чувством юмора Нормальная шутка, мы тебя с трепухой назвали Но с другой стороны, мы же не проституткой ее какое то назвали Я не хотел да... сделать комплимент твоему красивому телу Но ты не способна это оценить Давай так, если она что-то напишет, это лишь диалог Сейчас, подожди, Родион, Давай. Родион, помогай. Пишет, типа, пиши адрес, а то сердечки чужие, мужиков, типа, хороших много. Чего? Ладно, я, конечно, склоняюсь к тебе, но ждать так сложно. Убеди. Как в сказках, кто впечатлит принцессу, тому... Просто моя ЧСВ только что улетела в космос и передает привет белки и стрелки. Слушай, Родион написал, разбежался, уже убежать, но ты, конечно, очень красивая. А, убеждать. А, это ты понял? Он осадил меня на место, но показал, что я все-таки неплоха. Да, я пишу, прям как мой муж ты прям как моя бывшая жена. Подожди, у тебя муж есть? Да, Рома гений. Ты не знаешь? Лох. Он не узнает. Только, пожалуйста, не пиши ему, что я в тиндере. Прикинь, он мне напишет в инстаграм, я мечтаю, чтобы это произошло. Фу ты? Не, не знаю. Да, не буду, оно мне не надо. Так что, подъедешь? Просто интересно, вот подъедет он или нет. Прикинь, потом в разговоре в каком-то всплывет мое имя у Родиона. И они скажут, там кто скажет, Рома гений. Знаешь его? Он такой, не, не знаю, но слышал, что он лох чуть не переспал с его женой не влюбляться в замужнюю девушку я не планировал спасибо конечно радио за то что ты не уводишь у меня baby girl Да я гоню пишу какой влюбляться секс и до свидания короче прикинь активизировался тип которого мы попросили взять туфли ты заплатил за то чтобы отправить мне сообщение а мог бы заплатить за туфли он пишет да я пишу так что кидаю ссылку на туфли прикинь да кидаю Самые дорогие туфли Киев. О! Самые дорогие туфли 21-го года. <плес> <плес> <плес> <плес> Давай Киев, реально. <плес> <это>. <плес> Сороковой размер мой, отлично. Класс. Так, чикс, отделение новой почты Киев, 433. Какой? Ты где она находится? Ой. Там, где тут. Ладно, ребята. <связательно> <связательно> <связательно> <связательно> <связательно> <связательно> Короче, все ссылки, естественно, на разали будут внизу. Вы помните, что нужно подписаться на мой канал и на мой пейфон. Пожалуйста, если вы смотрите с телефона, поверните его таким образом и сделайте красную кнопочку серой. Наконец-то, скоро 200 тысяч подписчиков, давайте уже наконец-то добьем. Ставьте лайки, сбрасывайте своим корешам, ну и Маме, конечно, но вообще звоните и почаще и будьте счастливы. На!